Привет, меня зовут Анна Камлевская, я педагог по вокалу. Делай со мной самый быстрый вокальный разогрев. Все ссылки на подробное объяснение упражнений ты найдешь в описании к видео. Ну что, поехали! Это самый быстрый вокальный разогрев, который только может быть, но эти упражнения отлично готовят ваш голос к дальнейшей работе, выполнению упражнений, распевкам и пению песен. Выполняйте этот комплекс вместе со мной, и вы всегда будете в голосе. А если вы хотите научиться красиво петь и узнать истинный потенциал своего голоса, я приглашаю принять участие в моем открытом уроке. Вся информация будет по ссылке в описании к видео это абсолютно бесплатно и ты сможешь попробовать свои силы в вокале узнать на что способен твой голос с вами была анна камлевская ваш личный педагог по вокалу подписывайтесь на канал ставьте колокольчик и увидимся в следующих видео пока пока